Ребята, здорово, это Шамшурин, и сейчас стало очень популярно э, причислять себя к как каким-то категориям, там, альфа-самец, бета-самец, гамма, есть, не знаю, дельта, лямбда и так далее. Но самое как бы, глупое для меня в этом то, что люди сами себя обрекают тем самым, поставив себе вот этот диагноз на какие-то поражения, неудачи там или вообще на какие-то, не знаю жизненные плюшки или их отсутствие. То есть, грубо говоря, там, счастлив ты или нет, зависит от того, какой диагноз и какую формулировку ты сам себе прилепил, там, альфа, бета или гамма. И всем любителям греческого алфавита посвящается это видео. На самом деле все люди разные. Кто-то мягкий, кто-то жесткий, кто-то там э, такой, кто-то такой. То есть нет одинаковых людей. Поэтому абсолютно бесполезно и глупо вписывать себя в какие-то рамки. Что касается твоих родителей, если даже включить логику, они каким-то чудесным образом без айфонов, без телефонов, без соцсетей тем более без вот этих альфа, дельта, гамма и так далее, они каким-то образом познакомились, создали семью и родили такого прекрасного, я все-таки надеюсь, прекрасного человека, как ты. И если ты думаешь, что им нужны только альфа, ты сильно ошибаешься. Достаточно в каких-то вопросах просто разбираться и знать, что нужно делать или не делать в той или иной ситуации. Все намного проще, чем ты себе предполагал. И, кстати, почему вообще я решил снять этот видос? Потому что в моем телеграм-канале, который, кстати, здесь находится внизу, если ты еще туда не попал, там постоянная ежедневная движуха какая-то. Там ä, парень задал вопрос, что вот, говорит, что мне делать? Я там с девушкой познакомился, сколько-то времени с ней гулял. Потом она мне сказала, все, я не хочу с тобой общаться, все, отстанет. От ну, то есть она ему сказала нет. И он начал прям вот приставать, навязывать себя, говорить, пожалуйста, да ты просто ошибаешься. Там типа она говорит, слушай, у меня нет к тебе никаких чувств. Он говорит, есть чувства, давай проверим и так далее. Ну то есть человек на фотографии выглядит таким здоровым, брутальным мужиком. При этом его поведение, ну это просто какой-то там, не знаю, маленький кудрявый лохматый пудель, который стоит на задних лапках и выпрашивает у него что-то. То есть это показывает абсолютно полное отсутствие собственного достоинства и самоуважения. Вот. И выглядит этот человек как альфа в общепринятом смысле, то есть очень жесткий, очень брутальный. Но его поведение, оно, мягко говоря, неэффективно. И по сути, для того, чтобы получать нужных женщин, вообще быть с ними счастливым, Закрывать все свои потребности, которые у тебя есть. Тебе нужно всего лишь пять вещей, делать эти пять вещей, проявлять их в поведении. Внешка здесь ни при чем. Первое, нужно э, проявлять к самому себе самоуважение и не позволять людям нарушать твои личные границы, не позволять им не уважать тебя. Второе, что нужно делать, нужно проявлять инициативу по отношению к женщинам в плане сближения, секса и так далее. Просто инициатива без ожидания каких-то зеленых сигналов светофора, сигналов с ее стороны, намеков и так далее. Просто проявление инициативы. Третье. Нужно стремиться к выбору. Выбор, по сути дела, решит половину твоих проблем. Если у тебя действительно купирован страх подхода, страх знакомства, если у тебя есть выбор, то ты очень сильно почувствуешь облегчение. Четвертое, к чему нужно стремиться, к пониманию того, как устроена женская голова. То есть если у тебя есть в голове понимание, что есть определенные правила, законы, страхи у девушек, как их обходить, что нужно, чтобы там сложить с нее ответственность и так далее и тому подобное, там очень простой набор правил, на самом деле. И э, женская голова это не черная дыра какая-то, это не рулетка, не лотерея, как для многих, это абсолютно объясняемые и объяснимые вещи, и если ты освоишь их, ты будешь знать правила, это самое главное. И пятое, к чему нужно стремиться, нужно стремиться к тому, чтобы твои принципы и убеждения, они были для тебя дороже и важнее, чем просто нахождение рядом с какой-то конкретной женщиной. Или нахождение этой женщины рядом с тобой. Все очень просто. То есть твои принципы, твои э, видение твое видение жизни, оно должно быть для тебя важнее, чем женщина рядом с тобой. Ключевое, это может достичь абсолютно каждый мужчина, независимо от того, как он выглядит, какой у него рост, там, брутальный он. Какой-то там нежный или утонченный. Для этого не нужно быть альфачом. Любой мужчина, да, не обязательно он должен быть бородатый, и в кожаной куртке. Это может быть какой-то офисный работник. Это может быть мужчина в очках, там, лысый, э, волосатый, не знаю, толстый, тонкий, худой, с пузиком, без пузика, какой угодно. Если ты мужчина, если у тебя есть голова на плечах, значит ты уже можешь вот к этим пяти пунктам прийти. И на нашем тренинге практика мы постоянно наблюдаем именно таких разных мужиков, то есть живые, абсолютно нормальные, обычные люди. Это может быть человек взрослый, какой-нибудь стареющий, не знаю, даже с каким-то, может быть, дефектом глаза, как у нас один из наших любимых учеников Дима, дед. Также рядом может сидеть какой-то молодой, абсолютно выглядящий по-другому, с абсолютной жизненной историей, с абсолютно другой профессией и образованием, чем угодно. То есть они разные. Мы, наоборот, стараемся этим людям дать э, такие инструменты, которые позволят им оставаться самим собой, оставаться разными людьми, не э, подводить их к какому-то одному шаблону. Человек уже сформировался к э, какому-то своему э, возрасту. Зачем нам его переделывать? или Зачем тебе переделывать себя под какого-то псевдо-альфа-чека? Ведь на самом деле ты... Не себя ищешь для женщины. Многие забывают об этом напрочь. То есть ты женщину ищешь для себя. Это некая такая опция к твоей хорошей, счастливой жизни. А когда ты пытаешься себя переделать а, до какого-то состояния, получается, ты себя подгоняешь под какие-то стандарты, необходимые для женщин. И по сути секрет того, как на самом деле нравится женщинам, он раскрыт. Те пять пунктов, о которых я сейчас сказал выше, если ты сможешь прийти к ним, все, ты просто обречен на хорошие результаты с теми женщинами, которые тебе нужны, которые тебе нравятся. Ничего больше для этого не надо. И на тренинге практика с 25 по 28 августа мы обязательно тебе поможем эти пункты в твоей жизни включить, внедрить. И сделаем все вместе с тобой, чтобы ты ушел оттуда, уже обладая этими пятью пунктами. Кстати, это будет юбилейный поток. У нас 4 года именно практики. Там, конечно же, будут женщины, которые тебе будут активно помогать. Ты их сможешь даже пообнимать на этом тренинге, они дадут тебе качественную обратную связь и много-много чего еще такого праздничного, хорошего, юбилейного. И, кстати, вам же тоже, мужчинам, нравятся разные женщины, да, согласись, вот ты можешь со своим другом совпадать во многих вещах, но полностью не совпадать во вкусе женщин. Кому-то нравятся стервозные, кому-то нравятся самостоятельные жесткие, кому-то нравятся более мягкие, нежные, хрупкие. Кому-то нравятся толстушки, кому-то нравятся худые, кому-то высокие, низкие и так далее. То есть вам же нравятся разные женщины. У тебя нет какого... Вообще вернее, уже женщины не стремятся к какому-то общему типажу, который должен понравиться всем мужчинам. Им с этим проще. Почему тогда мужчины стремятся к какому-то ну, псевдоальфачу, который на самом деле ну, и не существует, и, наверное, не работает? По сути дела, когда мужчина задается вопросом, что он хочет, как ему стать этим альфой, что он хочет стать альфой, он просто хочет получить то, чего ему не хватает. И поэтому резюмируем так. Не надо захламлять себе голову. Просто выполнить те пять пунктов, о которых я сказал. Если ты слишком зефирный, какой-то мягкий, нежный с женщиной, тебе надо это выключить, добавить жесткость. Если ты слишком жесткий, тебе надо, значит, добавить интеллигентность и мягкость. Тебе нужно активировать какие-то те черты, которые в тебе есть на самом деле. Ты никем не будешь становиться. То есть, это есть внутри тебя, просто нужно активировать это при общении с женщиной, на при знакомстве, на свиданиях и так далее. И я вместе с моими коллегами, которые сейчас сидят здесь, ты их просто не видишь, они тебе мысленно посылают флюиды, может даже и видишь, Юра, можешь, кстати, это, да да поздороваться, да вот, я и мои коллеги мы приглашаем тебя на практику с 25 по 28 августа, это юбилейный поток, будет очень круто, там будут женщины, Будут наши рекомендации и, собственно говоря, вот эти пять вещей, о которых я сказал, вот это самое главное. Не можешь внедрить самостоятельно, приходи, мы тебе с удовольствием поможем. Ссылка здесь под видео. Увидимся. Пока.